Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и я люблю замки. А знаете, кто еще любит замки? Билл Коннорс. Это такой игродел, активный в 80-х и в 90-х годах прошлого века, работавший сначала над системой Путник, которая вот уже 40 лет как пытается стать для научной фантастики тем же, чем стали Подземелья и Драконы для фэнтези, а потом с головой ушедший в ДНД. Его имя можно найти на мног... в многих книгах ТСР, в том числе он выдумал там вместе с коллегами, э, но как один из ведущих разработчиков, сеттинг Равенлофт. Про зловещие туманы, кровожабных вампиров, домены и все такое. Так или иначе, разговоры о замках, замкостроении и фортификации в контексте ролевых игр неизбежно ведут к тому, что сделай-ка ты нам, Радагас, обзор э, разных ролевых книжек по этому делу. Мне не жалко, сделаю, хотя из-за того, что идеальную книгу по замкам для меня пока все еще не написали, всегда есть то, что цепляет, а есть и то, за что хочется цапнуть авторов в ответ. Поэтому сегодня у нас на повестке дня экспонат, а не целая книжная полка, и это дополнение под названием «Руководство по замкам». Это 90 й год, ТСР, вторая редакция «Продвинутых подземелий и драконов». Кроме Коннорса над книгой работало много народу, и даже имен здесь так много, что они не поместились на, на обложку. Насколько я понимаю, четверо человек, собственно, делали основу, потом двое, Тим Браун, тоже известный э, дядька, и Билл Коннорс это допиливали, осводил а воедино тоже Коннорс. У него почти получилось, противоречий между разными частями книги не так уж и много, хотя они все-таки есть. Вообще, это второе дополнение маркировки «ДМГР». Лучше были известны книги маркировки ПХБР, вот такие вот, так называемые комплиты, полная книга там воина, полная книга мага, полная книга псионика и так далее и тому подобное. Очень популярные и очень-очень неплохие по, по качеству, и, но их было там 15 штук и практически все они были очень хороши и очень известны. Таких вот дополнений для мастера специально, их было штук 9, и они были известны гораздо меньше. Удачными оказалось в общем-то, только, только третья, это руководство по оружию и снаряжению, и четвертая, мифология чудовищ. Хотя из седьмой, которая называлась «Полная книга некромантов», я когда вот водил по АДНД, я очень много идей тогда понатаскал. Так или иначе, это книга номер два. В бумажном виде ее у меня, к сожалению, нет, но очень уж хотелось прочесть, а на гильдии dungeon Мастеров, а значит и в «Ехать через РПГ» она лежит там за 10 баксов. Карты в этой книге сделаны Давидом Сазерландом, что э, уже хорошо, это один из первых настоящих иллюстраторов команды Гайгокса, а не просто там студентик, который трассировал комиксы за 2 бакса картинка. Иллюстрации по большей части делала Жанна Елизавета Мартин, и получалось у нее довольно хорошо, но очень, мне очень вот по душе вообще такой стиль с четкими контурами и нарочито жирными линиями. Но только уже дочитав книгу, понимаешь, что это все-таки не иллюстрации, а просто картинки. Раз или может два за всю э, книгу картинка имеет хоть какое-то отношение к окружающему ее тексту. Да и то едва-едва как бы не мешает и может быть не противоречит, но никак не дополняет и не разъясняет, как должна делать вообще отдельная иллюстрация. Вот, скажем, одна из иллюстраций. Она показывает замок. Ну, как бы замок и замок. Но эта иллюстрация, она сделана в стиле каких-то детских картинок. Она совершенно не подходит, как иллюстрация для серьезной книжки про замки. Тут фактически даже нечего обсуждать. Нам только что в тексте рассказывали, что там вход должен быть вот так, всяко, оформлен, там башни, барбаканы, еще там чего. Вот. Здесь просто нарисована какая-то коробка, из которой, в общем-то, даже не видно, кому мы там чего открываем. Какие-то две структуры, одна в другой находящиеся, никаких не ничего. Зачем проход сзади замка, которым никто не пользуется. Ну и так далее. Всерьез эту картинку воспринимать вообще нельзя. Тема замкостроения и замкоприменения в ролевых играх довольно обширна и лично мне помогают разобраться в ней э, целых несколько вещей. Во-первых, это полная книжная полка красочных фолиантов, написанных профессионалами. Во-вторых, это википедия, в которой есть хоть немного информации, хоть на одном из известных мне языков, но практически по любой тематике. И не только потом широкой теме типа замков, а сегодня я вот там зачитывался про китайского царя по имени Цинь Хо, Шихуанди, про которого раньше, если и слышал, то э, забыл уже напрочь. В-третьих, это YouTube и прочий интернет, полный людей, которые разбираются в чем-то и хотят этим поделиться именно в доступной форме, то есть вторичные, третичные источники. И, наконец, в-четвертых, это возможность лично выйти на улицу, доехать до какого-то замка, до дворца, до Кремля, и его собственноручно там облазить. Ну, еще на самом деле можно в библиотеку сходить, но, положа руку на сердце, этого я давно не делал. Разве что иногда там мы с другими википедистами организуемся вместе с какой-то библиотекой и музеем, и они уже сами нам там достают, скажем, полистать книжки средневековые. Но это уже как бы не совсем то. Так или иначе, все это было полностью недоступно 30 лет назад авторам ТСР. Нормальных замков того периода, о котором они пишут, в США в принципе нет. Википедии и прошлых интернетов тогда там тоже не было. Оставались вот как бы библиотеки и собственная коллекция. Насколько они были богаты, я не знаю. И это я не к тому, чтобы их сразу или там заругать окончательно, или оправдать их ляпы, а просто-напросто к тому, что авторам было трудно, и они писали... Про все подряд. Все, что находили или вспоминали хоть что-то. Поэтому книжка получилась как бы так вот не, не только про замки. Ну и про замки там тоже иногда бывает. В самом начале очень много красивых слов, как надо объединять факты и фантазию, пользуясь фильмами и прочими источниками для вдохновения. А вести священную войну за реализм не надо. Это все понятно и хорошо, и я даже почти совсем согласен. Хотя некоторые вот формулировочки их типа «магия искажает исторический сеттинг», я бы сжег синим пламенем. Это не искажение, это объединение, это взаимопроникновение, это заимствование, если хотите. Потому что нам нужно от истории только одно, чтобы поиграть можно было хорошо. Искажение это там у ваших песцов было, когда копия выходила не копией, а фигурной цитатой, хотя и называлась копией. Ну да ладно. Вот где я точно с ними расхожусь, так это в политизированности игры. Здесь утверждается, что чем выше уровень партии, чем больше в игре всегда будет политики. На мой личный взгляд, игра может быть политической, может не быть. И это весьма слабо связано со всеми остальными жанрово-механическими составляющими этой же игры. Такая связь политики с уровнем, она растет, пожалуй, из непродвинутого ДНД, которая издавалась буклетами по разным уровням, и в каждый следующий буклет надо было что-то такое писать. И первый он как бы, он и сам не бесконечно растяжимый, и там надо много о чем сразу сказать, и плюс по нему еще будут судить обо всей линейке. Вот и получалось, что политическое устройство, но хоть куда-то его впихнуть надо, и оно уходило в более поздние буклеты. На самом деле, для того, чтобы получить задание там, от королевы вовремя добытия и какие-нибудь подвески, все, что нужно, это знать королеву или того, кто вас с ней сведет. И это можно организовать сотней разных методов на любом уровне. Аналогично с хай -левелами. Если вам хочется вот именно зачищать подземелье, идите в логово спящей Тараски, я не знаю, доставать у нее из зубов посох съеденного архимага. К холостеру идите, в Сойкон любым уровнем берут. Все равно сдохните. Возьмите поиграть паладина в аду или бастион разбитых душ. Все это можно делать без политики. Или с политикой в виде нарратива. То есть где-то там на заднем плане что-то такое есть. Но в данный момент вот за нами гонится астральный дредноут, Некогда объяснять бежим-бежим. Хорошо, читаем дальше. Нам объясняют дальше разницу между рабами и крепостными. Вообще так это полезно для общего развития, но как бы хм, не про замки. Но хотя понимание вообще феодализма, оно помогает больше замками проникнуться, но не более того. Дальше идет вся иерархия. Йоминами здесь, кстати, называют фактически таких мелких фермеров. Это не так, чтобы неверно, просто разные авторы, в том числе и профессионалы, этим словом чего только не называли. Шевалье и бароны, что довольно забавно, они описывают как совершенно отдельный класс от настоящих дворян, там, графов, эрлов, маркизов, герцогов, и совершенно отдельный от королевской семьи, то есть, которая уже состоит фактически из живой очереди на трон. Это такая вполне допустимая, вполне нормальная, но все-таки такая игровая абстракция, модель. На самом деле и между бароном и графом далеко не везде такая уж пропасть была, и герцоги в той же Франции были близкими родственниками короля и не раз наследовали трон. Забавно, что с этого момента авторы начинают гнобить и занижать магию довольно активно. То есть типа можно, конечно, иметь придворного мага вместе с главным там судьей, главным казначеем и прочими, но это в основном показатель статуса, потому что магии они такие, они просят кучу денег и а делают почти ничего полезного. Они открытым текстом э, э, в книжке пишут «Магия не важна, магия ненадежна». В рамках второй редакции это не совсем так. Если открыть тогдашние книги, то мы действительно, ну мы не найдем там совсем уж э, мироломных заклинаний, но всякие там воскрешения, телепорты, массовые внушения и тому подобные заклинания, они могут довольно сильно повлиять на жизнь и на ее качество. Сравните, скажем, безопасность маркиза, который... Я не знаю, ездит по своим владениям в пустиню очень хорошо охраняемой, но повозки, и маркиза, который исключительно находится всегда в своем собственном замке, но замков у него несколько, и из одного в другой его телепортируют его, его маги. Вечную проблему кастеров и не кастеров здесь пытаются залатать тем, что... Такие поединки запрещены рыцарским кодексом. Это было бы норм, если бы в одной из следующих глав этот кодекс не описывался в, в, в, в, в зубодробительных деталях. И не сводился бы к пяти частям. Вера, верность, уважение, честь и слава. Никаких там дуэльных запретов не написано. Самоосознание короля или императора как вассала божества, про которое они пишут дальше, это тоже хорошая идея, но сеттингозависимая. Здесь они попытались, не произнося этого вслух, написать книгу полезную ДМам самых разных сеттингов. или полезных даже одному и тому же ДМу в разных ситуациях. Но теологическая ситуация это везде разная. Это в Европе, по которой они э, строя, ну мерку берут. Это в Европе почти всегда было христианство, и либо ты с Богом, либо ты против него. И здесь ставленник Мородина или ставленник Тиамат, они могут Ох, как не ладить друг с другом, но они могут быть оба вполне легитимными. Дальше следует большой список преступлений, что вообще довольно как бы, полезно, чтобы знать, за что вообще там сажают и за что только пальчиком грозят. Но замки-то тут причем? Мы все еще про замки читаем или нет? Целый раздел про налоги. Самая худшая часть книги. Он распадается и просто по циферкам. Сразу с первой фразы про то, что король имеет право на медяк с каждого золотого. А потом все платят 5 налог и, возможно, немножко больше. То есть как бы Один медяк с каждого золотого это, извините, 1%. И по балансу оно едет. То есть там налог на владение замком это 10 золотых. А за варпальный меч уже 100. И по правдоподобию. Ну вот что ты будешь делать с тем, кто откажется платить налог за варпальный меч? Вот скажи, пожалуйста. Мало былин авторы читали про обиженных князем богатырей. Мало. Но самое главное даже не это, а вообще, зачем оно все? Не только в книжке про замки, а вообще. Вот кто будет в это играть? Как должна развернуться так игра, чтобы все эти правила там оказались кому-то нужны? По моему личному опыту это все либо не вылезает никогда и нигде, либо оно всплывает на уровне «ну вот мы собрали 100 тысяч налога, ну мало, идите собирайте еще». И дальше оказывается, что главная проблема является какой-нибудь там особо жадный барон, с которым надо идти и объясняться, и идет уже, собственно, энкаунтер. -э, Зачем нам знать, что с каждой тысячи, потраченной на мага сколько-то там медных или серебряных, или даже золотых пойдет королю в казну? Каких целей это знание может помочь достичь? Но на самом деле, это профдеформация авторов, я считаю. В некоторых странах, и в США в том числе, там так все магазины делают. На ценнике написано «настоящая цена», а на кассе потом все равно больше попросят. Или там если в кафе платишь, то не дай бог чаевые забыть, потому что официанту зарплату вообще не платят, и он с этих чаевых только и живет. И есть особая там формула подсчета, которую ты сам обязан знать, тебе ее не расскажут, а если ты ее используешь неправильно или не используешь, то будут с тобой ругаться. Я человек простой. Если с меня 100 рублей, я хочу видеть надпись «100 рублей» без всяких извращений. Уж за игровым столом так точно. Там микроменеджмента и без вас достаточно. Специально его вводить не надо. Идем дальше. Согласно руководству по замкам, в замке, да они уже снова все-таки про замки, должны жить сквайр, конюх, привратник, палач, служанки, ключник, костылян, садовник, Гарнизон, ремесленники и крепостные. Это очень своеобразный список, по-моему, хотя наверняка много осталось э, забыто, да и от совмещения там, я не знаю, Костыляна с Ключником не сильно, думаю, много ее пострадало бы. Ну, список забавный. На этом этапе несколько раз встречаются пассажи про женщин-рыцарей. То есть пассажи есть, а вот информации как-то в них не очень. Что-то про то, что все равны, но все равно надо доказывать каждый день, что ты не верблюд. И про то, что женщины совсем иначе подходят в боевке, поэтому мужик пойдет на великана с топором и зарубит его э, насмерть. А женщина пойдет на великана с мечом и тоже заколет его. В чем там такая уж тонкая разница по их мнению, мне как бы не очень ясно. То есть, что-то они сказать хотели, но непонятно, что в общем-то сказали. У эльфов, кстати, у них э, лучницы почти все женского пола. А у дварфов бабы вообще по домам сидят. Это явно писал человек с узким жизненным опытом. Он не пытался ни разу натянуть длинный лук и не получал ни разу скалкой в челюсть. Турниры. Целая глава. Снова, кстати, не про замки. Но, тем не менее, именно отсюда я когда-то брал... Много лет назад хорошие правила по поединкам на ленсах на и по стрельбе из лука по мишенях. Хорошие правила, емкие и простые, я их использовал уже по трех с С 45-й страницы начинается, собственно, мясо. Это правило постройки замков. Каждая часть замка требует соответствующего уровня развития технологии. Имеет две цены. В человекочасах и в деньгах. Это цена базовая. За строительство, скажем, башни... Обычной, ну большой. В обычном климате с хорошей погодой, без особой там бульной растительности, без леса вокруг, с материалами под боком, с доступной рабочей силой, с высокой мотивацией этой э, рабочей силы и с, с вменяемым менталитетом их выплатите 24 тысячи золотых и 1440 человек часов. Возможно, когда-нибудь откроется большой такой музей ролевых игр, и в нем самым главным экспонатом будет потолок ТСР. Вот потолок, с которого сотрудники ТСР и брали все вот эти вот числа. Проблема здесь заключается в том, что если вы строите в холодном климате, в горах, без доступа к камню, кирпичу и лесу, нанимаете таджиков низкой моралью, то цена внезапно возрастает. Максимум она может возрасти в 360 раз! Из 24 тысяч мы получаем внезапно 9 миллионов. Неожиданно, да? Вот так вот работает умножение. Если вы геймдизайнер или хоум дел, то с умножением надо быть крайне аккуратным. Оно очень быстро выходит из контроля. По возможности избегайте этого. Что бы я здесь поправил? Ну, во-первых, некоторые как бы, конкретные пункты. Я не согласен, что низкая мотивация у и, скажем, дает сразу безоговорочно тройное увеличение цены. Если проблема просто в том, что надо таскать кирпичи за 500 километров, лучше скелетов ничего вам не найти. Это фактически такой самоуправляемый грузовой поезд, которому не нужны ни топливо, ни отдых. Ну и я бы добавил еще параметр качества или сильнее связал с тех уровнями. Если вы поссорились с дварфами, набрали себе строителями, не знаю, морлоков, они не могут строить у них лапки, то получится не просто вдвое или втрое дороже, получится ерунда. Если нужно строить ерунду, типа, не знаю, ров копать, подносить цемент, то и хорошо, без проблем. А если нужно по отвесу кладку делать для куртины или перекрытие ставить под шпиль, это просто у вас не получится. Ограничение от идиотизма рабочих должно идти в тех уровень или в качество, но не в деньги. В деньги э, деньгами это просто не, не решается. Далее, следующий довольно э, забавный и спорный момент, э, забавный в плохом смысле. Замок по этим правилам строится год. Один. Точнее 52 недели, которые могут быть потом размазаны на несколько лет из-за погоды. Это довольно странно. Во-первых, дальше в той же книге черных, «Черным по белому» сказано, что замки проходят разные фазы строительства, которые иногда относятся даже к разным поколениям, не то что годам. А во-вторых, авторов почему-то с их примером совершенно не смутило, что по их же расчетам получилось 3000 рабочих. 3000 на одной стройке! В Челябинске, опять-таки из Википедии, по первой переписи населения меньше людей жило. А это был уже крупный центр вокруг существовавшей уже полвека крепости, со своими храмами, школами, больницами, целой инфраструктурой. Дворцовый комплекс Циньшихуанди, на который ссылается следующий раздел про экзотику, якобы был построен с использованием 700 тысяч рабов. Я такое себе даже представить не могу, наверняка это комбинация как бы так сказать, неоднократных художественных преувеличений китайцев, э, бесчеловечных условий содержания этих рабов, их высокой смертности и очень-очень и очень многолетнего процесса. Но самое страшное идет дальше. Каждый месяц строительства, каждый месяц кидается бросок на особые регулярные события. Процентник от 1 до 65 не происходит ничего. В этом правиле ужасно все. И то, что при долгом строительстве мы все равно кидаем за каждую неделю, не ограничиваемся двумя-тремя бросками за весь процесс. И то, что мы используем процентник в естественно 20-гранной системе. И то, что до 65 не происходит ничего ценного. Это все ужасно. Вот по таким правилам нет ностальгии ни у кого. Даже у самых-самых заядлых возрожденцев. Глава про особые замки довольно не нескучная. Это разглагольствование на тему того, какие замки строят не воины или не люди. Воры, маги, священники, паладины, рейнджеры, друиды, дворфы, эльфы, полурослики, гномы, орки. Иногда даже даются несколько дизайнов. Очень и очень неплохо. Дальше идет немного вымученная глава про осады, осадные башни, катапульты, пушки, тараны, подход, подкопы, полеты. Это все важно, но здесь идут либо отсылки к Battle System, которую я уже читал и даже по ней играл вполне успешно, либо ее пересказ. Мне лично было скучновато. Завершается книга тремя примерами замков, хоть и без расчетов по их же системе из прошлых глав, но просто такие планы и описания, как будто это подземелье модуль. Это циклопическая башня Манор Брембертвейт и замок ну фактически кран Ног Киннивер. Потому что, ну, это укрепленный остров. Как видите, они тоже выделили манор и башню отдельно, хотя я еще вот в первом своем выпуске еще несколько групп сделал. Не знаю, специально они или нечаянно, но циклопическая кладка, вот как у них циклопическая башня, это вполне существующий термин для одного из типов кладки. Когда здоровенные глыбы так ловко подгоняются друг к другу, что э, э, стоят потом много тысячелетий безо всякого раствора. И выглядят как будто их циклопы-великаны так сложили. Такого много в Армении и э, в Греции тоже, если, если бывали, либо там, либо там. Вот, но, как бы, я, я не знаю, здесь, возможно, это такая шутка с циклопической башней, а, возможно, просто как бы, им понравился не совсем понятный им термин. Итак, что я могу сказать в заключении? Книга вообще неплохая, авторы провели большую работу, хоть они и не смогли сосредоточиться на замках. Тут и про дворянство, и про 8 уровней в иерархии священников, чтобы у каждого было один до 6 помощников, и про женщин-рыцарей, и про налоги, чего только нет. Возможно, если бы это вытащить в отдельную книгу про средневековье, ее бы не купили совсем. Ну и, по-моему, напрасно. Хорошие правила по турнирам, много хороших рассуждений и три рабочих э, плана. Ну, будем так, в, в широком смысле замков. Хватай и э, води по ним спокойно. Очевидных ошибок в дизайне э, по второму прочтению, ну, первое было давно и неправда, я не заметил. Вот, на этом, на этом я завершаюсь. Спасибо большое за внимание. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.